Добрый день! Меня зовут Светлана Бочковская. Я карьерный коуч, член Международной Федерации коучинга. Я хочу сказать, что тема родительства и тема профессионального становления ребенка очень важна. И очень часто звучит на плане, что помимо текущих забот о ребенке, у родителей есть очень важная миссия подготовить ребенка к взрослой жизни, чтобы он стал самодостаточной и независимой личностью. Но как это сделать? Уважаемые родители, я обращаюсь к вам. Родители, чьи дети достигли возраста 14 лет и старше, у меня для вас есть отличнейшая новость. Я предлагаю вашему вниманию свой авторский курс профессионального развития и самоопределения для подростков «Моя будущая карьера». Что я вижу сейчас, работая с подростками? Очень низкая мотивация к учебе, к образованию как таковому в целом. Снижена мотивация вообще что-либо делать, нет желания не то что учиться, даже заниматься чем-то, даже заниматься своим любимым хобби. Очень сложно концентрироваться на чем-то одном. Очень много отвлекающих факторов, таких как интернет социальные сети, игры компьютерные. И ребенок вместо того, чтобы выбирать общение со сверстниками, выбирает социальные сети. Кроме этого, наблюдается кризис неуверенности в себе, и поэтому ребенок выбирает ничего Он не делает. в итоге. Информации много, а результата никакого. Так как повлиять на самоорганизованность ребенка? Вот мой рецепт. Моя будущая карьера. Курс профессионального развития и самоопределения для подростков. 14-16 лет. Курс состоит из 8 модулей, 8 встреч по 3 часа, на которых мы решаем такие животрепещущие вопросы, как первое, зачем ходить в школу? И как любимый предмет может стать основой будущей профессии? Второе. В какой сфере реализовать себя? Как выбрать и выстроить логику выбора профессии? Каков мир профессии, типа профессии? В какой сверх себя реализовать? Третье. Как мечту превратить в цель? Четвертое. Чем мотивация отличается от дисциплины? Как можно себя замотивировать? В чем моя мотивация? В чем мой интерес? Пятое. Как составить личный профессиональный Если план? Если у вас случился подросток, я приглашаю его на свой авторский курс «Моя будущая карьера». Я не знаю, как через пару лет повлияет курс на выбор будущей профессии вашего ребенка, но я точно знаю – того отношения к образованию и к выбору будущей профессии, которая есть сейчас, больше уже не будет. После того, как он посетит мой курс ⁇ Моя будущая ⁇ я буду рада видеть вас и ваших детей в нашем творческом центре, где вы сможете получить профессиональную поддержку, где ваш ребенок, уже взрослый ребенок, сможет не только понять про себя, но уже делать свой собственный выбор. Регистрируйтесь.